Смотрите, у нас камин появился свой Тысяча первый канал Вы не поверите Сегодня пальчиком понажималось И у меня как-то Звук убрался опять А так звук идет еще У Аминки у нас сегодня прошла елочка И будем вести обзор Подарочка У нее на 50 рублей дороже 350 рублей Да, точно, Амина подписали Подожди, Дарин Давай-давай, выкладывай сюда. Выкладывай. Давай, вот мы так любим. Вот мы как любим. Вот это... Ой, давай. 350 рублей. Ну вот, конечно, у Аминки побогаче подарочек. Но здесь шоколадки нету, да? Маленькая только. А, вот со сгущен... На, Она сама откроет, надо так. Ну как? из картонной, наверное, коробки еще дороже выходит его пойми. Вот разбираем конфетки, манфетки. Не хочешь она шоколадки? Несу ей в ротик. Она сейчас все у тебя свистанет. И поломает, и выкинет. Кушай сама, Амина. Я чё? что-то мягкие. Мягкие? Чего? Сопляси. Ага. Облизывается. Дарила облизываться. Ты ты не оставила, что ли? Дай ей чуть-чуть то. Так, апа, апанька, все, все, все вытерли, вытерли, все быстро, быстро, мистер <связывая> Так, завтра в больницу надо мне сходить, пюрешки взять. Я, наверное, сама пойду. Еще и справочку за одно возьму со А вы дома будете, да? Амина останется. Динар, завтра в садик? Нет! Ну, на питание мы тебя поставили же. Наталья Юрьевна сказала, завтра будете подделки делать. Я не хочу. Челку так... Почему у тебя висит? Заколки же не, не делала, что ли, сегодня да. ты в садик? А, Динар? Я что... и спать нормально. Да. Вы кашлюнки стали. Маме? маме не... Открыть надо? Да. Тебе? А? Мама раскатала губенки-то. Вот. Раскатала я. Я думала, мне это Они меня тусают. Нет, я не хочу. Это рулетик, оказывается. запах. Динара, поделись. Давай, собирай, солнышко, собирай, умница, давай. Правильно. Со стол... э, Чего правильно она делает? Со стола надо убирать уже. А потом... Да? Ну, ладно. Это Вы... это, это грушенка, Ан... там Со сгущенкой. А. Это... Ну, рассказывай, кто сегодня у вас на елке был? Они пришли к вам? А, От... а откуда они пришли-то? Видела? Ну, на... а -то? В окошко смотрели? Угу. Не давай, не давай, она раскидает только. <свес> а <свес> в окошко-то что? И потом что? <свес> ну, Амин, рассказывай, какая елка-то у вас была. <свес> ты больно умеешь? Айсара, вот такая. И что делали-то там? Ты что вы Точно, Дед Мороз и Снегурочка. Ага. Ну давай рассказывай, что было-то на елке. Подарки. Что? Подарки. подарки? А еще? А вы подарки-то как заслужили? Что вы им показали? купили? пели? что? Uh -huh. uh -huh. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай Ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вам подарки дали? Uh -huh. Ножками-то топали. Uh -huh. Да. И дедушка Мороза с Снегурочкой дали подарок. Ну uh -huh. вы даете. Ай-яй-яй-ой-ой-ой. Ой-ой-ой ай-яй-яй. Ой Смотри, как у нас камин-то горит, да? На телевизоре классно. Это вот так. Я не знаю, это канал, не канал, но, короче, вот так он показывает. Это можно спать. Классно смотрится. Мне очень нравится. Да? -та, -та, -та, та А ты стишок-то помнишь свой, нет? Рассказала? Дедушку Морозу-то рассказала? И что он дал тебе? Подарок-то Подарок какой именно? Конфетку дал, наверное. Он же всем конфеты раздает. <соцентричный> а, ты кушаешь, ничего не понимаю. А ламуку трет. Что говоришь, не знаю. Понятно, короче, все с вами, девчонки. Как, как, как, какая, какая конфетка? Бисквитное пирожное с вареной сгущенкой. Ага. Опять сгущенка. А, то, -то и и и ещё, ну так-то нормальный подарок. Мне понравился. Не Здесь не хоть это... попкорна, нет. Попкорн-то вообще не нужен. Вообще О, вот беспитное пирожное, с сгущенкой. Почему не хочешь? Укуси, кусай. Вкусно. Даринки дайте попробовать. Дарина. куша няма. Где? Вот эту. Так кусай. Кто тебе запрещает? Глазки такие, да? Это кто? Смешные. Смешные. Ешь. А вы что все конфетки-то разобрали? Все раскрыли? Ну ладно, папа приедет, сейчас опять наберет подарков. Угу. Мы конфеты любим, да? Да, мы любим. Питите им. У угу. меня после завтра будет... Денара, успокойся, у тебя в феврале... 22 февраля. Я поменяю тебе одежду кто это? Кто это? Даринка так. Ой, вы близко подходите. Не знаю, что купит. Дарина. Эй. Что надо? Конфетки ты, ты, ты там раскрыла очень много. Здравствуйте, Дима. Дима, иди подарки-то посмотри. Ты знаешь, как то Дарина? Ты как это? Индеец Джо. Да, снеговик там. Индеец Индеец Джо Джо Джо Джо. Что а стесняешься? Капец, старая камера. Почему старая? Плохо снимает? А? Плохо снимает? Старая просто камера. Как она старая? Вот, я не понимаю, зачем я тебе вот эту штучку большую купила, если можно было просто поставить и сниму. Вас вот надо ее выставить. Пускай она стоит в собранном виде, вот так. Где она? Она стоит в этом. Ай, на шкафу в прихожке вверху. Вот, собери. Слышите, как они кушают? М -м -м. Это, это. Как автомат собираешь ты-то прям. Я вообще не тебя снимаю. Я с -с -с твой подарок снимаю. Да, да, да. Она индейка что, не видишь, что ли? И вот в собранном виде, пускай так стоит. Да. И потом Кто сломает? кому? Они пускай даже не подходить. Не будете подходить? А вы все будете кушать, сидеть и смотреть, да? Понятно. Мы только будем кушать, ничего не будем делать. Uh -huh. Вот это, как сладко. Не, высоко-то не надо, не поднимай, Дим, зачем? Mm -hmm. ну, да, у тебя? Uh -huh. Че, классный Давай канал, да? Хороший канал, да? Нравится огонь смотрите. Я тоже зависла на этим каналом. Сидела минут пять, я в него уставилась. Вот этот актер а, говорю огонь этот прям заманчивый такой. И сидишь, смотришь, смотришь, завораживает канал. Звук отключился. Не знаю. А, а где она? Ой, в этом она. Сейчас найду. Ну, уроните. Фантики так, девочки, с полу фантики убираем уже. Вот. Амина, молодец.